Итак, весы. Первый месяц весны приносит перемены с астрологической точки зрения в том числе. И вы, как никто другой, почувствуете это достаточно ярко, поскольку основная событийность в начале месяца связана как раз таки с вашим управителем Венерой. Дело в том, что Венера длительный период времени находилась в... Знаки, которые сжимают энергию этой планеты, и вы могли ощущать, что что-то будто сковывает ваши действия. И Венера все это время находилась в вашем секторе семьи, дома, недвижимости, поэтому, скорее всего, год начался с желания проводить времени больше дома, быть в уединении, быть только в кругу самых близких. Возможно, у вас не было особого желания встречаться с друзьями, знакомыми, проводить время в шумных компаниях. И в начале марта, особенно в период с 3 по 6 число, когда Венера будет в соединении с Марсом и Плутоном, как раз будет период такой финальной точки в тех эпизодах, которые были для вас очень актуальными в начале 2022 года. Это соединение говорит о том, что придет время сделать вывод, принять решение и предпринять какое-то конкретное действие. И это момент как раз-таки выхода из какой-то затянувшейся ситуации. Но зато после 6 числа Венера вместе с Марсом переходит в знак Водолей. Это воздушный знак, и он даст вам ощущение легкости, поскольку вы тоже воздушный знак, вы почувствуете желание общаться, встречаться с теми, кто вам дорог, заниматься любимым делом. Ведь Венера и Марс перейдут в ваш пятый сектор, и это, безусловно, оживит вашу жизнь и сделает интересы более разносторонними. 2 числа будет новолуние в рыбах в вашем секторе работы и здоровья, и это новолуние будет в аспекте Курану, поэтому важно в начале месяца пересмотреть определенные нюансы, которые связаны с вашим отношением к своему телу, к вашему режиму, а также могут быть перемены, связанные с работой. Но в целом это даже скорее благоприятные возможности что-то изменить в лучшую для вас сторону. В целом акцент на сферу работы весной 2022 -го года у вас довольно благоприятный. Это связано с соединением... Юпитера и Нептуна в вашем шестом секторе. И она начинается в марте и будет продолжаться по май месяц. И это то соединение, которое даст вам возможность вырасти на рабочем месте. Для некоторых из вас это может быть период благоприятный для смены работы. Это период, когда вы можете поверить в свои силы, в то, что вы... Можете зарабатывать больше и заслуживаете на лучшее место работы. В целом, в период с 5 по 13 число, когда Солнце будет проходить соединением Юпитер и Нептун в вашем секторе работы, как раз-таки могут прийти яркие осознания, связанные с тем, вот какие перемены стоит делать в ближайший период времени. Поэтому не удивляйтесь, это такой аспект, знаете, прозрения, когда какие-то очевидные вещи, которые вы ранее не замечали, могут становиться для вас очень яркими. К слову, важный период в плане работы также связан и с Меркурием, ведь с 10 по 27 число Меркурий вот буквально пронесется по вашему сектору работы, он будет очень быстрый в этот период, поэтому вот интуитивно и легко могут решаться рабочие вопросы, которые оказались вам сложными, могут подниматься даже те вопросы, которые вы не акцентировали, не обращали на это внимание, даже не думали, что это может каким-то образом меняться. И вот как раз-таки в период движения Меркурия по этому сектору будет благоприятно это все обсуждать и быть в этом же темпе и ритме. Обратите внимание на 17 число. Это день, когда Меркурий будет в аспекте Курану. И этот день может принести неожиданное событие на работе, спонтанные решения или какой-то такой быстрый конфликт, хотя в целом аспект не напряженный, поэтому он не у всех проиграется, Именно вот как конфликт, да, это скорее какая-то тоже ситуация перемен. Но важно в этот день быть поаккуратнее в плане здоровья, так как есть риск ушибов по неосторожности. Ну и конечно же это неблагоприятный день для финансовых операций, для покупки техники. 18 числа будет полнолуние в Деве в вашем 12 доме. Помним, что полнолуние это всегда кульминация или завершение каких-то процессов, которые ранее начались в вашей жизни. И по 12 дому это может быть завершение уединения, или вы перестанете обижаться на какого-то человека и захотите выйти с ним на контакт, поговорить. Это обычно вот, э, полнолуние, которое будто бы выводит человека из тени. И могут происходить те ситуации, которые будут вам указывать на то, что э, хватит отсиживаться, хватит, э, скажем так, ответственность на других э, переносить, пора уже делать э, что-то, предпринимать какие-то действия, принимать решения. Хотя может быть еще такой вариант, что некоторые, наоборот, почувствуют такое снижение активности, желание немножко отдохнуть, абстрагироваться, но это буквально пару дней. В целом смысл полнолуния в том, чтобы как раз таки прояснить вам те моменты, на которые вы ранее закрывали глаза. С 21 по 23 число Меркурий будет соединяться с Юпитером и Нептуном в вашем секторе работы. Поэтому период очень важный в плане общения в рабочем коллективе, это могут быть какие-то важные новости, подписание бумаг, это могут быть даже моменты каких-то проверок, но в целом это не вот те проверки с целью кого-то, например, уволить, это скорее наоборот могут быть какие-то поощрения и бонусы на рабочем месте. Под конец месяца вы, кстати, будете довольно требовательны к себе и окружающим, поскольку ваш Управитель Венера соединится с Сатурном. Хорошо этот аспект проигрывать через работу, поэтому вы можете вот как раз-таки в конце месяца сильно сосредоточить внимание на ваших обязанностях и на таких рабочих повседневных моментах. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Кстати, пишите в комментариях, как у вас будет проигрываться этот месяц, как вы будете ощущать вот те важные аспекты, о которых я рассказала. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.